С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Японии. Во главе делегации исполнительный директор публичного общества международного сотрудничества префектуры Сикава, на УО. Гости встретились с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Также на встрече присутствовали проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по внешним связям Ленар Латыпов. Ильшат Гафуров провел для делегации презентацию Казанского федерального университета. Дмитрий Таюрский рассказал о сотрудничестве с японскими партнерами. В частности, гостей университета ознакомились с программой и сотрудничество с университетом Канадзава. Программа состоит из трех частей. Первая часть это культурный обмен. Вторая часть подготовка инженеров будущего. И третья часть это подготовка высококвалифицированных специалистов. В различных областях, в том числе в области Проректор по образовательной деятельности рассказал о сотрудничестве с университетом Рикен и другими партнерами КФУ из Японии. Глава делегации Наоки УО предложил привлечь студентов Казанского федерального университета к участию в программе по изучению японского языка и культуры в префектуре Исикава. В нашей программе участвуют группы студентов со всех уголков мира. Все студенты располагаются в японских семьях, это является нашей особенностью. Исикава известна своей культурой, поэтому для гостей проводятся различные мастер-классы. Помимо студентов в программе принять участие могут и преподаватели КФУ. Артем Тупичкин, Радик Загидулин, Владимир Нелюбин, Универньюз.